Венки Булы, Украина, гарного вам дня. Как Бамбарбия ТВ, специально от Турции горячий привет. Море, солнце, вот он, без вас, без Украины, без отдыхающих. Море это просто вода, с вами это море. Добро пожаловать в Турцию. Все. Бомбрабия ТВ, меня зовут Лена. Добро пожаловать на Тахталы и на Катапульту. А, еще, еще. <клышлен> Привет, Бомбрабия ТВ. Весь мир здесь, а вигде. Приезжай.